Дорогие друзья, нам сегодня необыкновенно повезло, потому что прямо сейчас я приглашаю под ваши домашние аплодисменты и разноцветные лайки замечательная, многими любимая и уважаемая мисс Ван Фан. Пожалуйста, встречайте! Ну что ж, дорогие друзья, гости и партнеры, всем здравствуйте. Uh, меня зовут Ван Фан. Я являюсь специалистом международного бизнес-колледжа Пахо и из Москвы. Всем передаю огромнейший привет. Mm -hmm. uh, как вы можете видеть, да, сегодня мы уже uh, заранее для вас приготовили uh, модель. И готовы вам сегодня продемонстрировать технику для косметического ухода и омоложения лица. Но, если, Обычно в повседневной жизни для того, чтобы избавиться от морщин, избавиться от складок, чтобы насытить кожу, чтобы она была более яркой, Uh, люди зачастую используют различного рода способы, да? например, в домашних условиях сами изготавливают маски для лица, либо же uh, обращаются за профессиональной помощью в спа-салоны, в салоны красоты, uh, либо же уже в uh, крайних случаях прибегают к использованию хирургического вмешательства. Дадал -two, two -two. Сегодня я хочу рассказать вам, как при помощи использования косметологической ультразвуковой насадки от BEMA третьего поколения, без выполнения инъекций, без вмешательства пластического а, хирурга, а также без а, какой-либо угрозы и риска а, различных родов осложнений, без лишней траты денежных средств, можно достичь эффекта микропластической хирургии. Итак, для начала, перед тем, как мы приступим а, к нашей сегодняшней технике, я бы хотела вас поближе познакомить с ультразвуковой насадкой. Какие действия ей мы можем выполнять? Итак, первый метод это придавливающая, простукивающая проработка. Данное действие характерно более сильным проницанием в кожу и воздействием на жировые волокна кожи лица. Помимо всего этого, данное действие способствует очищению энергетических каналов-меридианов. А, еще один вид действия – это а, толкающее-разглаживающее действие. А, данное действие способствует подтягиванию кожи лица. 清鞋, 啊, далее еще один метод, дорогие друзья, тоже проглаживающий, но при этом ультразвуковая насадка, ее поверхность, не полностью касается кожи, то есть она приподнята на 30 градусов. Еще одно действие, это такое вот... 嗯, круговое движение ультразвуковой насадкой, то есть ее поверхностью по коже лица. 啊, также еще одно действие, которое мы используем, это такие же круговые движения, но при этом 啊, мы используем чуть-чуть большую силу надавливания. Uh, данные действия мы с вами должны обязательно хорошо uh, понимать да как их правильно делать и в каких ситуациях их нужно использовать потому что в дальнейшем при изучении uh, различных и иных методов да и техник мы обязательно их будем все задействовать ]分享一下. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас давайте мы перейдем к самой интересной нашей части. Именно будем вам показывать, как правильно выполнять технику по лицу. Итак, если же а, на вашей модели, на вашем клиенте, на лице имеется косметика, да, какие-то косметические средства, обязательно перед началом процедуры необходимо все хорошенечко смыть, то есть необходимо очистить лицо. После очищения лица необходимо э, нанести активную э, нашу сыворотку с минералами для того, чтобы увлажнить лицо. Обратите внимание, когда я наношу сыворотку с минералами, я прикрываю область глаз, чтобы человеку не было дискомфортно, да, чтобы... Здесь даже можно от себя добавить, объяснить, что а, данным действием я выполняю именно увлажнение кожи. Далее легкими такими массажными действиями я полностью наношу уже а, сыворотку с минералами на всю поверхность лица. А, друзья, не забывайте, пожалуйста, что ваши действия здесь должны быть плавными, не надо резко сильно как-то продавливать и так далее чтобы человеку было максимально приятно uh, далее мы используем нашу новую активную сыворотку для лица серум про мы ее наносим также на область лица чтобы uh, чтобы вот задержать влагу в коже Итак мы сначала ее наносим на руки полностью растираем по поверхности рук и после этого наносим уже на область кожи лица су Итак, после того, как мы нанесли сначала сыворотку с минералами, затем а, и активную сыворотку для лица Serum Pro, берем в руки уже ультразвуковую насадку и потихонечку начинаем приступать к новой технике. А, для начала, первым действием, конечно же, а, мы а, делаем а, выведение Токсинов, да, то есть из кожи, мы начинаем сейчас а, прочищать поры. Для этого мы используем активную сыворотку а, для лица Serum Pro, наносим ее также а, в малом количестве на лицо и сверху прорабатываем ультразвуковой насадкой таким образом. Обратите внимание, что ультразвуковая насадка, сейчас на ней активная сыворотка изменила цвет. То есть вообще сама сыворотка для лица, она такая более бесцветная, светлая. Сейчас на ультразвуковой насадке данный цвет стал темно-серым. Это говорит о том, что а, как раз-таки происходит очищение пор. Да, если в повседневной жизни часто используется а, косметическая различная продукция, которая а, загрязняет поры, то вот таким вот образом вы можете воздействовать очищающим методом. Итак, сейчас мы с вами начинаем делать первый шаг. Итак, в области подбородка мы с вами делаем легкие круговые движения, буквально пару секунд. После чего направляемся к области мочки уха. ]反复做五次. Данное действие выполняется пять раз. Данное действие направлено на подтягивание кожи лица в области именно нижней челюсти, а также придание мышечного тонуса в данных областях. Второй шаг. Мы также начинаем фиксированно делать круговые движения в области нижней губы и поднимаемся наверх до области мочки уха. обратите внимание, что у области мочки уха. мы делаем остановку на 5 секунд, данное действие направлено на проработку морщин марионеток. А, также способствует и а, подтяжке кожи лица области нижней челюсти. Данное действие также выполняется пять раз. ]接下來是在我们嘴角. Далее, друзья, третий шаг начинается от области а, уголков а, наших губ. И а, здесь мы уже а, доходим а, до области верхнекозелкового бугорка, а, ушной раковины. А, здесь также происходит а, проработка уже а, марионеточных таких вот а, морщин. Также а, морщин в области а, носа, а, в области рта и подтягивание а, кожных тканей. Данное действие также выполняется пять раз. Итак, следующее действие у нас а, начинается от области крылышек ноздрей. И, Здесь ультразвуковая насадка следует до а, завитка верхней области ушной раковины. Да? То есть это, можно сказать, височная зона. А, главная а, здесь сила эффекта от а, данного шага заключается в проработке носогубных складок а также а, дополнительного насыщения яблоневых мускул лица. 也是反复做5次. Данное действие также выполняется пять раз. 接下来是内眼角. Итак а следующий шаг уже пятый по счету а, начинается от внутреннего уголка глаза.. И а, здесь вот от внутреннего уголка глаза мы, огибая, так скажем, а, вот сам глаз, проходим в височную зону, а именно в точку Тхаян. А да. Данное действие в основном способствует уменьшению мешков под глазами а также подтягиванию а, подглазных впадин. Помимо всего этого разглаживает а, состояние гусиных лапок, да, то есть таких морщин, которые идут от, уголков, а, внешних, а, от внешних уголков глаз. Также данное действие выполняется 5 раз, 5 повторений. Итак, а, далее мы с вами прорабатываем кончик носа, и прорабатываем крылышки ноздрей. После того, как такими вращающими круговыми действиями мы пару секунд проработали данную зону, медленно, не отрывая насадку, следуем наверх к области уже нашей брови. После того, как мы добрались до области уже межбровья, Здесь останавливаемся на 5 секунд. И начиная от начала брови до области волос, начинаем прорабатывать уже полностью лобную часть. Данное действие способствует разглаживанию горизонтальных складок, горизонтальных морщин, а также межбровных морщин. Также от середины брови мы поднимаем ультразвуковую насадку к области волос, то есть такое вертикальное действие. Данное действие мы выполняем 5 повторений. Также мы, когда прорабатываем уже окончание брови, здесь мы не полностью... Работаем всем покрытием ультразвуковой насадки, мы ее приподнимаем да, где-то на 30 градусов и уголком ультразвуковой насадки держим сначала пару секунд, после чего двигаемся к области волос. Также данное действие выполняется 5 повторений. 5 повторений вы делаете, получается, на всей области брови, на начале, на середине и на конце. После этого, друзья, заключительный такой шаг, который направлен на подтягивание и придание упругости нашей кожи лица. Начинаем мы наше действие от области подбородка. Да, также мы огибаем получается, область нижней челюсти. Через область скул выходим как раз таки на область височной зоны, где располагается точка Тхаян. Данное действие выполняется ультразвуковой насадкой полностью прилегая к коже. И а, данное действие выполняется пять раз. Второй здесь шаг, направленный на подтягивание кожи лица, начинается от области нижней губы. И он также доходит до точки Тхаян, височной зоне. Данный шаг также выполняется 5 раз. 啊, данное действие дает очень хороший эффект по подтягиванию кожи, придавая лицу такую V-образную форму, да, то есть именно такой овальной красивой формы. Обратите внимание, возможно сейчас вам видно, что сделав процедуру на половину лица, вы можете заметить а, различия а, от другой, другой части лица, на которую мы не делали сейчас данную процедуру. А, данная область лица а, сейчас стала более подтянутой, да, то есть она уменьшилась и подтянулась. 然后, 台头纹, также обратите внимание на лобную часть, да, то есть 呃, здесь 呃, горизонтальные вот эти морщины, складочки со стороны, с которой мы делали процедуру, они заметно исчезают, хотя с другой стороны, они также еще остались. и и также а, изменилось и состояние кожи. Кожа стала более такой насыщенной. А, здесь перестали ярко виднеться а, состояние пор, да, сильно раскрытых, и а, кожа насытилась более ярким цветом. Также носогубные складки начинают заметно исчезать. Итак, давайте сейчас мы данную процедуру для вас еще раз повторим с другой части лица. Итак, сначала мы опять выполняем такие круговые легкие действия на области подбородка. и проходим до области мочки уха. Здесь мы ждем 5 секунд. Данное действие мы выполняем пять раз. Как мы уже говорили ранее, да, то есть данный шаг направлен именно на проработку области нижней челюсти. Именно на подтягивание лица и приданию мышечного тонуса нижней челюсти. Далее мы приступаем ко второму шагу, который начинается от нижней губы. И проходим ультразвуковой насадкой до области также мочки уха. Здесь мы останавливаемся на 5 секунд. Обратите внимание, что когда мы доходим до области мочки уха, здесь ультразвуковую насадку я немножечко приподнимаю. То есть она не полностью всей поверхностью касается кожи. А, данное действие способствует уменьшению жировых а, тканей в данной области и способствует насыщению мышечного тонуса. А, также мы а, дополнительно да, можем выполнять действия перед началом уже самой процедуры, а, именно действия на выведение а, токсинов, то есть на очищение пор. Итак, следующий, третий шаг у нас а, проходит от а, уголков губ а, до верхнекозелкового бугорка, ушной раковины. Данное действие выполняется пять а, раз. Очень хороший эффект дает а, при... А, Состояние морщин марионеток и носогубных складок. Далее, друзья, мы с вами выполняем следующее действие. Четвертое по счету уже от крылышек ноздрей. И доходим до височной области, до точки Тхаян. 5秒. Останавливаемся в области точки Тхаян на 5 секунд. Данный шаг выполняется 5 раз. А, также данное действие направлено именно на а, проработку носогубных складок, а также для насыщения а, именно вот, яблоневых мускул лица. 啊, далее мы начинаем прорабатывать уже 啊, внутренний уголок области глаза 顺着下眼帘, и огибая вот 啊, как раз таки 啊, сам глаз мы проходим в височную зону в точку ха Данное действие способствует уменьшению мешков под глазами и подтягиванию подглазных впадин. Также разглаживает состояние гусиных лапок. Также данное действие выполняется 5 раз, 5 повторений. А теперь мы также круговыми действиями прорабатываем кончик носа, прорабатываем крылышки ноздрей. Обязательно здесь не нужно придавать сил, то есть легкими массажными такими действиями выполняем данное действие. И медленно мы поднимаемся в область межбровья. Здесь мы ждем 5 секунд. И потом начинаем прорабатывать лобную часть, да, то есть ультразвуковую насадку можно даже не отрывать, сразу подниматься наверх. Сначала мы начинаем данное действие с начала брови, 5 повторений. Здесь очень хорошее воздействие оказывается при горизонтальных лобных морщинах, а также при вертикальных межбровных морщинках и складках. Далее середину брови. Мы сначала устанавливаем ультразвуковую насадку на 5 секунд, после чего начинаем подниматься вверх к области волос. Обратите внимание, что действие я делаю плотно прижав здесь вот ультразвуковую насадку. Далее я перехожу уже на конец брови, да, то есть на заключительную ее часть. Здесь также я жду 5 секунд. И вот такими плотными движениями поднимаюсь также к области а, волос. Итак, после того, как мы выполнили данные действия, теперь необходимо нам выполнить действия по а, общему подтягиванию а, кожи лица. 从下巴开始, Итак, Начиная от области а, подбородка, мы проходим через область скул, выходим также а, на область ушной раковины, проходим ее тоже до а, точки тхаян в височной зоне. 然后坐五次. Делаем данное действие 5 раз. А, данное действие направлено именно на эффект подтягивания и придания коже тонуса. Итак, 5 раз мы выполняем данное действие и в дальнейшем начинаем переходить к следующему нашему шагу от нижней губы. И плотно прилегая ультразвуковой насадкой кожи, мы доходим до височной области до точки Тхаян. Также данное действие повторяется пять раз. Да Особенно, дорогие друзья, когда с возрастом кожа начинает ослабевать, мышечные ткани начинают ослабевать, в этих зонах они начинают провисать. Как раз-таки ультразвуковая насадка вот, вот этими двумя заключительными действиями дает очень сильный, очень хороший эффект по подтягиванию и по приданию тонуса. Ну что ж, дорогие друзья, вот а, на данном а, действии наши основные, так скажем, упражнения ультразвуковой насадкой практически завершены. Но у нас есть еще а, работа после проведения данной техники, которую мы также обязательно должны выполнить. А, обязательно необходимо еще раз. Увлажнить лицо, используя сыворотку с минералом. После того, как мы увлажнили лицо, обязательно руками мягко, аккуратно, так скажем, очень приятно, разглаживаем лицо, даем как раз таки впитаться сыворотке с минералом. Запомните, что все действия, начиная от подбородка, должны направляться вверх для подтяжки лица. После этого мы обязательно также должны нанести и маску с дендробиумом на кожу лица. Потому что Почему? Потому что после процедуры наши поры сейчас находятся в раскрытом состоянии, обязательно необходимо восполнить а, влагу а, самой кожи, поэтому маска с дендробиум является отличным для этого средства. Конечно же, сама маска с дендробиумом обладает целебными растительными компонентами, которые способствуют не только восполнению влаги именно в самой коже, но также и восполнению питательных веществ для наших клеток. 15分钟. А, друзья, я надеюсь, вы помните, что а, саму маску необходимо на лице держать около 15 минут. То есть в это время чем мы еще можем с вами заняться? А, в этот момент, пока 15 минут проходит, мы можем а, аккуратненько выполнить действия, чтобы раскрыть волосы сделать небольшой такой легкий приятный массаж головы либо же массаж плеч ми и Итак, после того, как пройдет 15 минут, мы снимем аккуратно маску с дендробиумом. и дополнительно еще раз необходимо увлажнить лицо при помощи а, сыворотки с минералами, после чего нанести уже новую сыворотку для лица Serum Pro для того, чтобы запереть влагу в кожных тканях. Поэтому, дорогие друзья, вот такой вот замечательный аппарат, биоэнергомассажер третьего поколения, не только дает оздоровительный эффект, но также еще запросто может дать прекрасный косметический уход и состояние омоложения.